Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЕКИ Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какая электронная подпись нужна для работы в ГИСКАИ? Для работы в ЕСКИ на рабочем месте пользователя должен быть установлены криптопро ЦСП и криптопро УК браузер плагин версии 2.0.09 и выше. Какой нормативный правовой акт является основанием для реализации мероприятия по информатизации и по развитию Центра обработки данных? В соответствии с пунктом 9.2 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 августа 2016 года номер 420, мероприятие по информатизации типа «Развитие» может быть направлено на объект учета в статусе «Эксплуатация». Развитие предполагает организованную деятельность по закупке товаров, работ или услуг в отношении объекта учета, введенного в эксплуатацию, для мероприятий, направленных на развитие Центра обработки данных в качестве основания реализации мероприятия следует прикладывать правовой акт государственного органа, инициирующий развитие объекта учета. Как часто необходимо актуализировать информацию в объекте учета? Размещенные сведения в объекте учета необходимо актуализировать в системе ВГИСКАИ в течение 10 рабочих дней после наступления событий, которые предусмотрены в пункте 15 постановления правительства Российской Федерации от а 26 июня 2012 года номер 644 о Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных Фондов. Обращаем внимание, что наличие неактуальных сведений в объекте учета является причиной выставления замечаний к объекту учета и мероприятию по информатизации. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info@abacceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!